всем привет uh, мы играем фосмофобию сегодня мы пойдем на уровень профи я думаю настало это время чтобы пойти на уровень профи uh, у меня все есть но нет мы сейчас еще возьмем на всякий случай благовоние одно потому что ну как бы таблеток мы старим и возьмем еще соли 2 И смотрим, что у нас есть. Неоновая палочка мне не нужна. Хотя... Распятие одно, свеча одна, фотокамеры две. Uh -huh, uh -huh. Uh, распятие можно еще одну взять быстренько сейчас. Ну, мало ли, может быть, комната большая будет. Все-таки не хочется uh, попасться. По глупому. Я стажер. Агентство гон Ghost Hunting. Uh, выберем карту на Нортенгалову Драйв. И мы начинаем. Сложность профи. Соло, космофобия. Будем ловить призрака. Итак, Харальд Милс. У нас мужичок, которого нужно сфотографировать, достичь рассудка. И испугнуть при помощи благовония. Uh, 0 секунд у нас на расстановку оборудования. Что мы делаем? Мы берем сразу термометр. И, наверное... Э, я всегда вот между этими двумя Вот напишите мне в комментарии, что лучше брать Ну, наверное... Я рацию всегда беру Давайте не будем изменять мои традиции Рация, термометр Я не посмотрел, где у нас находится... Э, мне всегда хочется включить свет здесь слева Не посмотрел, где находится щиток Потом быстренько залетаем сюда, ничего не находим Осматриваем сразу шкафчик он дверь потрогал Вот сейчас, да Я понимаю, что если бы у меня была ЕМПшка Я бы сейчас такой, бац И все а Доски у нас нету это у нас нету штуки, как она называется Все, включаем свет Черепок у нас здесь лежит Включаем везде свет я думаю, что он где-то здесь находится, в этой комнате а, Потому что берим потрогал где-то здесь Если будет маленькая комната, будет самое идеальное, что вообще может произойти со мной сегодня а, Но, ну, похоже, этого не будет Ну, блин, здесь, наверное, вряд ли будет Ладно, у нас по, по факту еще даже дом, наверное, не прогрелся Так, давайте мы будем экономить электричество Отлично, здесь есть шкафчик, где спрятаться Смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь занято. Все занято. А быстренько смотрим, что у нас здесь. Шкатулка. Ой, шкатулки. Я... Это мой самый любимый предмет. Конечно, она бесполезная. По ней не взаимодействие, ничего нельзя вызвать. Где? Он стоит. Дэд Саш! Иди спать. Да хватит на него смотреть. Все. А если он появился здесь, может быть он здесь? Нет. Короче, я вот сейчас трачу время на всякую фигню. На беготню с термометром. Когда я уже мог бы ЕМПшка все протыкать. Десять. Но если он появился там. 15. 14. 11. Чудес, что, что ли? 13. 15. 19. М -м -м. Я думаю, он здесь, наверное, и есть. Я не знаю, как вообще его комната Вот это Ой-ой-ой, как много Время трачено бестолковую хрень Просто Вот это, что ли? Что все моргает? Но пока что здесь самая маленькая температура. Шагарашу глянем. 10. 13. Вообще непонятный. Завис? Алло? Давайте будем считать, что это маленькая комната. Что с светом? Ты молодой ты молодой ты старый ты молодой дай нам знак ты молодой ты молодой ты молодой ой там дверь теребит Ладно, давайте мы наверное пойдем сходим. ой там четыре на кухню кидает я очень долго в доме провел, бестолково... Ну, точнее, ничего толком не сделал. Вообще ничего, ни одной улики не нашел. И мой рассудок... Ладно, мой рассудок не особо просел, это хорошо. А, может быть, я найду, конечно, сейчас какие-нибудь признаки... Лазерного... Этого... Ой, лазерного, говорю. Призрачного огонька. тут здесь кидал давайте попробуем просто 2 два да блин не вижу ничего что у нас по температуре здесь я не вижу ничего четыре вроде Так, можно, пожалуйста, свет? Чего ничего не вижу Попробуем поставить камеру сюда Температура здесь, в принципе, самая минимальная а, Попробуем поставить вот так ЕМП-шку кинем пока что сюда Фонарик, рация Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Дай нам знак дай нам знак ты молодой ты злишься ты старый ты молодой ты молодой лазерный проектор был Отлично. хоть одна уличка есть а, бежим за блокнотом бежим за блокнотом а, одна улика у нас есть это лазерный проектор я не знаю кто это надеюсь ты не та е Хотя, почему, надеюсь, его же легко мансить. А, ну что смотреть? Двери вон трогает. А, нам нужно же сфоткать его еще, да? Сфотографировать. Так, почему у нас пара сутка 76%? А, сейчас мы зайдем, быстренько все глянем. Быстренько все сфоткаем. Кинем ему блокнот, пусть попишет. Что тут происходит у вас, ребятушки? Двери трогаешь? свет включен uh, um, Ну еще здесь ты молодой ты старый дай нам знак дай нам знак дай нам знак дай нам знак заниматься ерундой. Так, мы немножко двери приоткроем. Можно стесняется открывать их. Вот эту подвал мы закроем. Ага. Котик. Кстати. А что у нас за проклятая вещь? А, шкатулка. О. Следов нету. Блокнот. Напиши здесь, раз ты любишь ту дверь. А, я уже опоздал. Ну. Четыре. Помогите, выкинь ее нахер. Он сумасшедший, я ухожу отсюда. Всем пока. Нет там никаких пальцев или ничего другого. Э! Не надо так шутить. Есть предположение, что это Тае. Потому что чем слабее я становлюсь, тем становится он сильнее. Так же он работает? Я не помню. А, Тае, Тае, Тае, Тае. Где он? Слабеет. А, он слабеет. Он слабеет Так, мы хочу табле... я хочу таблетки точнее выпить а -а -а. Пока что столько лазерных проект. Больше я ничем похвастаться не могу К сожалению Мы возьмем крестик Крест, а, у меня два фотика в руках, да? Это плохо Он свет везде вырубил, да? Да, он свет везде вырубил ты нормальный, нет? Ну что ты делаешь? Остановитесь. На, тебе сюда. Минус? Мне кажется, ли пар изо рта был? Ну а, минус. Отлично. Ты молодой? Старый? Быстро ответь! Ты злишься? Ты молодой ты старый, ты злишься? Нет? Ой, парк отпрт. А, Хрень нам больше не нужна. Приблизочный огонек. Все, пофигу вообще куда он смотрит. А. Да, ну да. Лизочный огонек есть. Шкатулку у нас есть. Все три улики мы собрали. А фоткать, фоткать, фоткать, что мы фоткать, ничего не сможем пока что. А давайте мы возьмем, подготовимся к обкуру. у меня есть идея как сфоткать призрака завести шкатулку призрачный огонёк и минусовая это юрей юрей а кто такой Юрей? это юра дядь юра ага ну в принципе ничего такого сложного Спугнуть призрака, пока он преследует жертву, сфотографировать Но нам нужно разряжаться, тогда поэтому мы просто берем, запасаемся всякими штучками Всякими такими интересными штучками Я подальше сюда закину их а, Сейчас мы будем пробовать насыпать соль Попоткать его следы а, нужно будет сфоткать еще его самого. А я шкатулку сфоткал или нет? А, я ничего вообще не фоткал. Только две фоточки сделал. Я шкатулку не сфоткал. Сейчас мы там все ему просыпим. Солью его накормим. И в принципе. Будем разряжаться потихоньку Может он появится как-нибудь Покажет себя Так, ну в принципе все Больше нам ничего не надо <coughs> Охоту нам вызывать не надо Мы спуг... Ну, выз... Господи Мы уйдем от него при помощи э -э Шкатулки А что ты там буянишь Без меня так, ну ладно, это мы уже, наверное, не будем скидывать. Блять, блять, блять. Ну почему? Почему ты так мало появился? Типа хотел сфоткать. А ты что, переместился в другую комнату? Две фотки осталось. Или что? Что происходит? Какая дверь? Ты что, сюда пришел? Ко мне? Закрой все, не надо ничего делать Давайте проверим Мне кажется, он переместился Туда Блин, и что мне скидывать? Да, он туда переместился А, нет А чё он там трогает? Очень странно. Очень странное поведение. Блин, я не понимаю, как мне сделать так, чтобы мне его... И сфоткать? Да нет, он здесь тусуется. А что за фигня? Сейчас соль возьмем. Мне нужен соль и синий фонарик. Свет можно включить? Или такой свет тусклый? охотик а, а фотик где? А у меня так мало фоток. Почему вообще дверь закрыта? Походишь еще, пожалуйста. Я не успел. Ничего не успел. Давайте еще. У нас соли много. Ой. Все, ходи, наступай, или он ушел в гараж. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ау, где, где, где, где, где, где. А, вот не тут дверь свод? Я опять не сфотку Да блин, я его не вижу Как я могу его сфоткать, если его не вижу Мне кажется, уже пора А, мне уже одна фотка Нет, еще три Короче Я что думаю Я думаю, пора бы уже это И знать Взаимодействие Еще две фотки и самого его Нужно сфотографировать ага, не ступил. Все, больше нам он не нужен Точнее, он нужен, но не нужно его сфотографировать А Что мы будем делать? Место Место есть спрятаться, отлично Отлично, так Сейчас мы будем играть в игру Называется Догони меня, призрака. Что подготовим? А что подготовим? Короче, план какой? Мы ставим шкатулку, фотографируем его, когда он идет за шкатулкой. И в принципе. А я разрядился. Ноль. Ноль. И пробуем его сфотографировать. Так а где мой фотик? Короче, ладно, я съем В принципе, таблетки Потому что, как бы, ну Я выполнил задание И я думаю, что мне их можно съесть Сейчас мы попробуем Надеюсь, он сзади не зайдет Так, ты там не ходи Не пугай меня А фотик, фотик там А, юнота Блять, я запутался в кнопках. Все, все, все, все. Нет, и на профи нельзя идти, на профи идти. Я так считаю. Ну почему я запутался в кнопках? Я все потерял, просто все шмотки потерял. Ладно, я эту игру выложу. Показали того, что мне еще рано на профи. Он так быстро подошел. Шкатулки. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Буду очень рад. Всем пока.